Привет! С вами компания Altar Air. и сегодня мы завершаем пусконаладку систем вентиляции и кондиционирования на нашем очередном объекте. Это трехкомнатная квартира площадью примерно 140 квадратных метров в жилом комплексе «Парк Авеню» в Голосельском районе Киева. Здесь была спроектирована и смонтирована система вентиляции на базе чешского оборудования «Еблотрон» а также канальное кондиционирование Daikin. На данном объекте мы реализовали систему вентиляции с переменным расходом воздуха. Это значит, что количество воздуха, которое будет подаваться в каждое из помещений, регламентируется качеством CO2 в этом помещении. Для того, чтобы контролировать концентрацию CO2 в комнатах, мы предусмотрели установку CO2-датчиков от Яблотрон. Если уровень углекислого газа в помещении нормы, то специальные VEV-клапаны перекрывают подачу свежего воздуха в это помещение. И перекрывают их в том случае, когда уровень CO2 начинает повышаться. Такая система имеет несколько преимуществ. Во-первых, мы можем получать оптимальное количество воздуха именно в те зоны, где это необходимо, используя минимальный ресурс вентиляционной установки. А также мы увеличиваем срок службы фильтров. Для поддержания оптимальной комфортной температуры в межсезонье мы применяем Яблотрон Кулбриз. Это воздушный тепловой насос, который, работая совместно с рекуператором вентиляционной установки, очень эффективно охлаждает или нагревает воздух. Для полноценного охлаждения квартиры летом мы применяем канальные кондиционеры фирмы Daikin. В спальне и детской комнате мы используем низконапорные кондиционеры 25 и 35 FDXM. Для охлаждения гостиной мы используем FBA 70 на 7 киловатт. Выбор такого мощного кондиционера на гостиную не случайен. Дело в том, что гостиная по факту у нас будет разделена на две зоны. В этом месте за моей спиной будет находиться специальная стеклянная перегородка, а за ней кабинет. И делать отдельный внутренний блок на охлаждение только этой зоны было бы нецелесообразно. Воздухораспределение от системы вентиляции и кондиционирования будет осуществляться с помощью линейных диффузоров скрытого монтажа. Для того, чтобы их установить, мы уже смонтировали специальные пленум-боксы, которые будут монтироваться на гипсокартонный каркас. Чтобы убрать остатки вибрации от работы канальных кондиционеров, а также иметь возможность играть высотой пленум-бокса, мы подсоединяем пленумбокс с помощью гибких вставок. Для того, чтобы воздухораспределение осуществлялось равномерно по всей длине щели. Мы регулируем количество воздуха с помощью специальных дроссель-клапанов. Их здесь сейчас не видно, но они есть. Особенностью реализации системы вентиляции и кондиционирования в данном жилом комплексе является то, что забор и выброс воздуха от системы вентиляции, а также установка наружных блоков кондиционеров должна осуществляться в специально отведенных для этого местах. Это специальные камеры, которые на фасаде не видны. И со стороны квартиры они выглядят как просто обычное окно. Еще одной отличительной особенностью данного объекта является применение специальной кухонной вытяжки. Здесь будет применяться островная кухонная вытяжка итальянского производителя Фабер. В чем же ее особенность? Дело в том, что в данной кухонной вытяжке нет двигателя, а забор воздуха будет осуществляться силами вентиляционной установки. Как же это будет работать? При включении кухонной вытяжки, Система будет давать сигнал вентиляционной установки на закрытие всех клапанов вытяжных в других зонах. И весь поток воздуха, который будет забираться во всей квартире, будет забираться через кухонную вытяжку локально. С вами была компания Альтерэйр. Следите за нами в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А скоро мы покажем, как мы на этом объекте делаем систему отопления, водоснабжения и канализации. До новых встреч!